Почему британские власти бомбили немецкие города, когда к ним подступала Красная армия? Здесь находится могила Канта, этого кафедрального собора. Даже есть вот такой вот артефакт. При этом британцы использовали впервые зажигательные смеси с напалмом. Здесь все горело, полыхало. Гостиничный... Комплекс с маяком. Вот такие булыжники откапываются здесь, но это просто нереально. На этом примере хочется поднять вопрос целесообразности британских бомбардировок в 1944 году. Уважаемые зрители, да, сегодня я нахожусь на острове Канта, бывший остров Кнайпхоф Кёнигсберга, и сегодня мы будем рассматривать британские бомбардировки немецких городов, точнее жилых массивов, без затрагивания военных объектов, почему британцы пытались деморализовать мирное население, уничтожая его в подвалах с применением зажигательных бомб и уничтожение всего живого. Перед тем, как Красная Армия подступала к этим городам, это Кёнигсберг и Дрезден. Сегодня мы можем вообразить, что вот мы прогуливаемся по Набережной Кёнигсберга Здесь такие красивые домики Я привожу вам фотографии Можно пом на них полюбоваться С этой стороны у нас находятся фахверковые Складские помещения Также я привожу фотографию с Немецкой нацистской субмарины Которая на фотографиях присутствует Одна субмарина или две-три Это как бы ни о чем Британцы не бобили вообще военные объекты Почему фортификационные сооружения Не были затронуты Мне непонятно Отсюда у нас открывается хороший вид на центральную улицу острова Канта. Когда-то это был остров Кнайпхов. Слева и справа были сплошные застройки жилыми домами. Здесь никаких военных объектов не было, поэтому целесообразность, моральные и юридические аспекты британских бомбардировок остаются под вопросом. Сегодня я прогуливаюсь по центру Калининграда. Когда-то здесь была набережная старого немецкого города Кёнигсберг. Трагедия. Этого города случилось в августе 1944 -го года, когда сотни британских бомбардировщиков Ланкастер атаковали город. Существует одно из свидетельств, которое я сейчас процитирую, оно из книги «Закат Кёнигсберга», ее автор Михаэль Вик, и он пережил налет 16-летним юношей. Весь центр города бомбардировщики планомерно усеивали канистрами с напалму, впервые примененными именно здесь и разрывными и зажигательными бомбами. В результате весь центр вспыхнул почти разом. Резкое повышение температуры и мгновенное возникновение сильнейшего пожара не оставили гражданскому населению, жившему в узких улочках, никаких шансов на спасение. Люди сгорали и у домов, и в подвалах около трех суток город было невозможно войти по прекращении пожаров земля и камень оставались раскаленными и остывали медленно трудно вообразить что когда-то здесь вот все подряд было застроено старыми немецкими домами кёнигсберг жил рыбной торговлей здесь были рыбные рынки я сейчас вкратце привел те факты которые указывают что здесь также привел фотографии, которые доказывают, что здесь никаких военных объектов не было. Наконец-таки я вышел на центральную булочную, бывшую Булочную улицу. На месте, куда сейчас показывает камера, находился старая ратуша. В 20-х годах в ней был образован музей истории города Кёнигсберг. У нас имеется стенд, который показывает плотную жилую застройку острова Кнайпхов. Вот так это все выглядело. И сегодня мы видим только зеленые насаждения из деревьев. В ночь 26 на 27 августа британские королевские ВВС совершили первый налет на Кёнигсберг. В результате этого налета пострадали северо-восточные территории Кёнигсберга. В первом налете участвовало 174 бомбардировщика классификации Ланкастер, британские самолеты четырехмоторные. Во время первого налета немецкие истребители смогли уничтожить только четыре английских бомбардировщика. Это вообще ни о чем. Через три дня уже 289, 289 британских ланкастеров, бомбардировщиков совершили налет на уже центр, на центр Кёнигсберга, и они смогли уничтожить весь жилой массив острова Кнайпхов и также старый город, и также прилегающие территории. Что удивительно, ни один военный объект не пострадал. Вот так вот выглядела старая застройка, плотная жилая застройка острова Кнайпхов, и можно видеть, да, что узкие улочки очень много. Остров, на самом деле, небольшой, но вот на этой территории очень много домов, построек находилось. Это типичная немецкая застройка, где с, с узкими улочками просто вот этот прагматизм, этот, эта практичность, она вот здесь также прослеживается, эти узкие улочки, чтобы меньше строительных материалов расходовать. При этом чтобы было все удобно и практично. Также можно видеть, что по острову Кнайпхов также проходили трамваи. И когда по Соборной площади ходили трамваи, вот можно видеть типичную узкокалейку для Калининграда. Это намного хуже чем, допустим, трамвайные пути в Питере или в Москве. Поэтому да, их сохранили, и трамваи приходится подделывать именно под эту узкокалейку. Порядка пяти мостов соединяло остров Кнайпхоф с другими районами города. На данном месте находился мост, зеленый мост, потом был мост Кетельбрюке, находился за биржей. От него ничего не уцелило после бомбардировок. Затем с другой стороны находился мост Лавочный и Кузнечный. Рядом с собором находится Медовый мост через такую неширокую речку. На этом углу бывшего острова Кнайпхов, как он назывался раньше, находилась, да, государственного банка на самом деле на острове найпхов было как минимум два здания банка одно из зданий было ближе к кафедральному собору а одно вот находилось здесь это неудивительно потому что это здание было расположено рядом с зданием биржи где сегодня находится музей изобразительных искусств на этом месте находился кузнечный мост на этом месте да мы можем видеть пристани такие но ну, это уже как бы я думаю современно Хотя, да, я думаю, что это уже, скорее всего, современная постройка из бетона. Вот, ну вот именно на этом месте был кузнечный мост. Дальше был лавочный мост. Вот под эстакадным мостом там также можно выделить выступы. Вот, ну так, что ж, давайте дальше поговорим на тему британских бомбардировок. Эм... Самая операция называлась Кёнигсберг, ну незамысловато, да, она называлась, по сравнению с той же операцией Гамора при бомбардировке Гамбурга в 1942 году. Ну, бомбардировка Гамбурга, бомбардировка Гамбурга еще может быть объяснена тем, что там действительно очень большие судостроительные верфи, которые обеспечивали стоянку и производства кораблей, подводных лодок, вот, то есть стельба, конечно, намного более судоходнее, чем вот эта маленькая, не очень широкая речка прегаля вот, ну, в Гамбурге, по поводу Гамбурга я вам сделаю отдельный репортаж, скоро он выйдет, я снимал на тему бункеров в Гамбурге, кстати, в в не было бункеров, то есть как бы население нигде не могло э, скрыться при учете того, что 41% жилых кварталов был просто уничтожен. Но ну, население пряталось в подвалах, но при этом британцы использовали... Впервые зажигательные смеси с напалмом и просто улицы, и все, что могло гореть, горело в течение нескольких дней, прогуливаясь по острову Канта. Почему Канта? Потому что здесь находится могила Канта, этого кафедрального собора. В данном месте на этом углу острова Кнайпхов находился старый университет. Остался старый камень, напоминающий об этом, что здесь был университет Альбертина, и этот университет был воздвигнут герцогом Альбрихтом. За время восстановления собора было обнаружено более сотни останков людей. Это те немцы, которые укрывались в кафедральном соборе во время британских бомбардировок, и они, к сожалению, как я уже говорил, не смогли выжить. Это только малая часть тех людей, которые погибли за время авианалетов. Уже в современное время эти останки были захоронены в данной братской могиле, которая находится рядом с кафедральным собором. Установлен крест, но на кресте не имеется никаких обозначений. Это связано с тем, чтобы не было толков относительно регерманизации за время данных авианалетов. Погибло более 5 тысяч человек, и более 20 тысяч людей остались без крова. По некоторой информации я могу заключить, что в 1943 году проходила Тегеранская встреча, и по результатам Тегеранской встречи восточные земли Германии, в том числе Кёнигсберг, отходили к Советскому Союзу. И явно британцы не хотели оставлять старые постройки, старые здания Советскому Союзу. И поэтому были произведены а, просто необъяснимые бомбардировки жилых кварталов, в которых пострадали тысячи мирных жителей, хоть они и находились на вражеской стороне. Ни в коем случае я не пытаюсь поднять проблему регерманизации Калининграда или бывшего Кёнигсберга. История остается историей, но налеты... Британских ВВС на мирные кварталы и уничтожение мирного населения ковровыми бомбардировками должно считаться преступлением, и англичане должны ответить за эти преступления. С эстакадного моста можно просматривать хорошо территорию. Слева как раз-таки территория, на которой раньше находилась судостроительная верфь. Вот мы отправимся туда сейчас и посмотрим, что мы там увидим что там осталось. Попробуем найти какие-нибудь артефакты. Вдоль этого берега Преголя находилась улица Кранштрассе. Слева были верфи. На месте старой верфи нету никаких сооружений. Вот сегодня здесь какие-то работы производятся, и мы можем посмотреть камни, которые составляли брусчатку. Да, вот Можно наблюдать и кирпичи старые. То есть здесь земля полностью пропитана вот этими кирпичами, этими камнями. Можно также видеть кусок железа, и это вот сейчас вот буквально свежак. Вон кирпич целый даже лежит. То есть это вот так, на такой глубине все копается. Даже есть вот такой вот артефакт. Как старый ну, заржавевший гвоздь. Вот вам пример того, что на этом месте находилась верфь. Различные артефакты. Различные артефакты. Вот даже вот такие есть железные. Всякие приспособления, скобы, какие-то остатки, труп. И самое удивительное, что вот эта вот камни, эти брусчатка, она вот здесь выкопана, выкопана вот из этой земли. И здесь находилась верфь. Она была еще заложена в 19 веке. В начале 19 века, даже я думаю, что раньше. По старым фотографиям можно судить. Ну, безусловно, она все время модернизировалась. Но ну, посмотрите, вот такие булыжники откапываются здесь, но это просто нереально. Целесообразность британских налетов остается под вопросом. Мы знаем эту историю, мы можем из этого делать выводы, то что британцы любят таким образом уничтожать население, объясняя это деморализацией в дальнейшем. То есть если военный конфликт с англичанами, то мы можем уже смело представлять, как они могут действовать. Сегодня можно только представлять, как здесь когда-то раньше прогуливались немцы. И, конечно, только можно воображать о той трагедии, которая произошла здесь в августе, в конце августа 44 -го года. И вот на территории этого старого острова Кнайпхоф остался только кафедральный собор. Нереальные разрушения. Но вот... Сегодня можно слышать а, звуки саксофона здесь. Поэтому, заканчивая данный репортаж, хочется отметить, а, что налеты британских ВВС а, все-таки когда-то будут вынесены под, а, вынесены под суд. Несколько лет назад в Калининграде была презентация книги «Законы войны или военные преступления» автора Герфрида Хорста, который проживает в Берлине. Тема разрушений Кёнигсберга «С самого детства волнует Хорста» мать которого была родом из прусской столицы. Хорст считает, что настало время окончательно определиться с оценкой налетов королевских ВВС на немецкие города с точки зрения международного права. Я предлагаю правительствам Великобритании и Германии совместно обратиться в Международный суд ООН в Гааге, чтобы получить юридическое экспертное заключение по данному вопросу. Зачем? Чтобы кого-то наказать спустя столько лет? Нет. По мнению автора, честная оценка тех событий помогла бы существенно укрепить мир в Европе. При этом Хорс ни в малейшей степени не преследует цели снять вину с Гитлера и нацистского режима, переложив ее на Черчилля и Англию. Вот напротив можно наблюдать здание синагоги, которое восстановлено в 2000-х годах. Здание современной синагоги находится на месте бывшей разрушенной национал-социалистами синагоги в 30-х годах. Сегодня так называемая рыбная деревня, которая находится рядом с медовым мостом. Медовый мост как раз-таки ведет на остров Канта. И вот такой шикарный гостиничный комплекс с маяком, стилизацией под маяк находится на берегу, на набережной преголе. Ну, в общем, город на самом деле расцветает, туристы любят... Калининград за его европейский климат и приезжает сюда зимой и летом. Излюбленное место для туристических поездок россиян.